Всем привет! 30 марта дочь Кристины Арбакайте Клавдия Земцова отпраздновала свое девятилетие. Через дня рождения девочки звездная мама именинницы устроила детскую вечеринку. Торжество посетили не только друзья Клавдии, но и ее родственники, в том числе Максим Галкин и Алла Пугачева, со своими детьми. Максим Галкин опубликовал видео, на котором певица танцует вместе с 7-летними близнецами Гарри и Лизой. Вчера на дне рождения Клавы было весело всем, и детям, и взрослым, прокомментировал ролик Максим в своем микроблоге в Инстаграм. Также немного позже Галкин поделился совместным фото детей, которые посетили праздник Клавзии. Среди маленьких гостей оказались не только звездные близнецы, но также дочь Филиппа Киркорова Алла Виктория. Ведущий трогательно поблагодарил Арбакайте за устроенную вечеринку.